Как часто вы слышите о заработке в интернет на партнерских программах? Это самый простой и эффективный способ заработка на чужих знаниях. Он под силу даже новичку, не обладающему специальными знаниями. И он для тех, у кого уже есть свой инфобизнес или MLM-бизнес в интернете. Прежде чем вы узнаете, как за несколько дней научиться правильно продвигать партнерские программы и зарабатывать на этом от 50 тысяч рублей в месяц, ответьте на вопросы. Вы хотите постоянно получать приятные сообщения? Поздравляем, вы получили комиссионные! Вам интересно, как интернет-предприниматели зарабатывают десятки и сотни тысяч рублей, используя всего лишь партнерские программы? Если ваш ответ «да», то для вас есть отличная новость. Скоро вы узнаете, как и вы сможете на этом зарабатывать большие и очень большие деньги. А как это сделать, вам расскажут лучшие специалисты и эксперты в сфере заработка на партнерских программах, которые уже зарабатывают десятки и сотни тысяч рублей и готовы щедро поделиться своим бесценным опытом с вами абсолютно бесплатно. Мы приглашаем вас на международный онлайн-марафон «Партнерка» «Козырный Туз», а не «Шестерка», на котором лучшие эксперты поделятся своими приемами, наработками, секретами и дадут вагон бесплатных методов продвижения партнерских программ. Уже в процессе марафона вы сможете применить полученные знания и заработать партнерское вознаграждение. Чтобы пообщаться с экспертами в прямом эфире и стать участником марафона, зарегистрируйтесь на бесплатный марафон прямо сейчас. Введите свое имя и реальный e-mail справа. Подтвердите подписку. Тысячи людей уже готовы действовать. Присоединяйтесь и вы.